Привет, любители немеркинологии. Что значит быть одаренным? Как и многие, вы можете подумать, что это связано с исключительно высоким IQ или с тем, что вы вундеркинд. И хотя это правда, что людей, подпадающих под эти категории, можно считать одаренными, вам также пора понять, что на самом деле существует много различных типов одаренности, которые, как правило, упускаются из виду и недооцениваются. Впервые изучены исследователями Джорджем Бетсом и Марин Нейхард в их статье 1988 года «Профили одаренных и талантливых». Они выделили шесть различных типов одаренных людей в соответствии с их поведением, чувствами и потребностями. Любопытно узнать, к какому типу вы относитесь. Итак, вот шесть типов одаренных людей. Номер один – успешный типаж. Первый тип – это наиболее общепризнанный тип одаренных людей – это те, кого мы обычно ассоциируем с этим термином из-за их впечатляющих академических достижений и престижных достижений. Большинство типичных людей становятся еще более склонными к успеху из-за высоких ожиданий, возлагаемых на них в юном возрасте их родителями, учителями и сверстниками. Однако в то же время некоторые типовые может наскучить школа и потерять свою страсть к учебе, потому что они чувствуют, что их одаренность стала всей их личностью. Это происходит потому, что многие родители и учителя совершают ошибку, уделяя слишком много внимания развитию их интеллекта, талантов и навыков, что тормозит их личностный, социальный и эмоциональный рост, делая их компетентными, но лишенными воображения и плохо приспособленными взрослыми. Номер два – вызывающий тип. Далее у нас есть второй тип одаренности, известный как «сложный тип». Два типа помечаются как таковые, потому что они часто не боятся бросать вызов другим и подвергать сомнению авторитет. Очень креативные, настойчивые и нетрадиционные люди второго типа склонны мыслить нестандартно настолько, что иногда с ними трудно ладить из-за того, насколько они могут быть разрушительными и неконформными. Часто не получая практически никакого признания за свою одаренность, многие двоечники чувствуют разочарование в школьной обстановке, потому что она подавляет их творческий потенциал, игнорирует их способности и мешает им полностью реализовать свой потенциал. Если у них нет системы поддержки на месте или оказывают другое положительное влияние на их жизнь, у детей второго типа, скорее всего, развивается делинквентное поведение или в конечном итоге они бросают школу. Номер три – подземный тип. Третий тип, также называемый андиграундным типом – это одаренные люди, которые пытаются скрыть свою одаренность от других. Это может быть связано с тем, что они хотят чувствовать себя более включенными в группу одаренных сверстников, испытывают слишком сильное давление, чтобы преуспеть, или им не нравится пристальный контроль и внимание, которые часто приносят одаренность. Те, кто не проявляет свою одаренность до позднего детства или ранней юности, как правило, попасть в эту категорию. Скорее всего потому, что именно в этом возрасте стремление к принадлежности и социальному одобрению обычно начинает усиливаться. В результате отрицания своих возможностей в полной мере они могут в конечном итоге чувствовать себя неуверенно и тревожно. Чтобы исправить это, дети третьего типа нуждаются в большой поддержке и понимании не только со стороны своих родителей и учителей, но и со стороны сверстников. Номер четыре. Тип отсева. Еще один тип одаренных людей, о котором большинство людей не знают, это четверки, также известные как типы отсева или типы риска. Четвероногие, как правило, имеют репутацию, и их называют таковыми потому что они часто борются с чувствами гнева, разочарования и депрессии в результате того, что их одаренность упускается из виду. Подобно двойкам, четвероногие борются со своей самооценкой, потому что чувствуют себя отвергнутыми и недооцененными другими. Поскольку их интересы, навыки и таланты не соответствуют типичной школьной программе, они не получают поддержки и одобрения, в которых нуждаются от окружающих их людей. Номер пять. Тип с двойной маркировкой. Пятый тип одаренности ⁇ как тип двойного ярлыка. Это относится к одаренным людям, у которых есть какие-то физические или эмоциональные недостатки. Большинство из них имеют проблемы с обучаемостью, такие как дислексия, дисграфия, дискалькулия и так далее, что может затруднить школьным системам и программам идентификацию их как одаренных. Их недостаток может также затруднить им выполнение своей работы вовремя или выполнение других структурированных задач так же легко, как и другим одаренным ученикам, что может привести к тому, что они будут более легко разочаровываться, расстраиваться и критиковать самих себя. Люди пятого типа также могут быть нетерпеливыми, упрямыми и чувствительными к критике, что только делает еще более важным, чтобы им оказывалась надлежащая помощь в развитии их сильных сторон и талантов. И номер шесть – автономный тип. И последнее, но, конечно, не менее важное. У нас есть автономный тип, который относится к тем одаренным личностям, которые независимы, добросовестны и полагаются на себя. Подобно типичным ученикам, типичные шестерки часто добиваются успеха и признания, потому что они научились преуспевать в школьных условиях или нашли способы заставить систему работать на них. Находчивые и целеустремленные, они прирожденные лидеры и пользуются большим уважением окружающих. И в отличие от большинства других типов, шестерки часто осознают, что они одарены. Однако, поскольку у них такое сильное чувство личной власти, они никогда не озабочены тем, чтобы произвести впечатление на других людей, завоевать их одобрение или вписаться в общество своих сверстников. Итак, к какому типу вы относились больше всего?